Привет, с вами Алекс, канал Ради Приколы. Сегодня мы с вами пойдем в парк аттракционов, который приехал к нам в город Штутга. Ну и как видно, там сияет много огоньков всяких прикольненьких. Посмотрим, какие есть аттракционы. Следуем. Я решил зайти посмотреть. Здесь есть такой аттракцион, где нужно найти выход из тоннеля. Вот я решил в него заглянуть, посмотреть, как это будет. Здесь зеркала. Опа. Нужно. А здесь нужно пробираться. Это не только лабиринт. Это еще и тут какие-то такие ловушки. В общем, если на пол смотреть, то можно, можно, потому что на полу видно, где стыковки, да. Можно догадаться, куда можно идти. Но если, конечно, бежать быстро, можно куда-то впечататься. Вот я сейчас куда-то впечатался. Собираюсь как-то так, как, я не знаю, даже тут туман, тут туман, Ну фига себе, короче. В общем, прикольно, это действительно заводная штука. Еще было бы прикольней, если бы тут кто-то вы, выбегал бы и пугал, как это есть в других аттракционах. Здесь. Вот он, вот он, вот он, выход, выход, я уже, я уже чую, я уже чую выход, я уже чую выход. Так, ага блин, нет, я думал это уже выход будет... Сказано, не был выход. Я вроде бы и нашел тут какой-то выход, похоже, что-то на выход. И тут вот сияет какой-то свет. И мне даже уже стремно как-то идти дальше. Я не знаю, тут зеркала. Вот еще, кстати, зеркала тут с этой стороны. а, -а, -а все, все, я вышел. Я выбрался. Идем снимать дальше. Дальше видосики пилить. Я знаю, тут сейчас будет такой звук, чтобы меня напугать. Сейчас я буду снимать, как он у меня будет. Сейчас он будет, я знаю, я знаю, я знаю, он должен быть где-то здесь. Где-то здесь, я не понял. Так я же думал, я уже выхожу. Я что, не вышел, что ли? Не быть такого не может. Где-то здесь должен быть выход. Блин, что-то скрипит. Что-то скрипит. Выход должен быть где-то здесь. Стиль. И стена где-то рядом. И стена где-то рядом. Вот оно, он, я вышел. Блин. Прошу прощения. Поймали, поймали. Я думал, я уже выбрался. В общем... Эта штука действительно, короче, куда-то меня забыла. А, вот она, вот она, вот она, вот она. Я почему-то прибегаюсь, пригибаюсь, мне кажется, всегда, что-то будет сверху. Вот она, вот она. Вот выход сейчас будет должен быть... <сох Echo> <сев�> <woundschi> Отлично, отличная штука. Я, кстати, видел одного чувака, у него был какой-то магнит и он, играя в эту штуку, в общем, прибагнитил, да, и направил, куда ему нужно было. Вот был бы магнит, можно было бы попробовать, сыгрануть в такую игрушку. Наши любимые монетки. Казино! Все, мы варяту, бабки, бабки, бабки! Люди играют, а за везде со всех сторон закидывают, бабло, бабло все закидывают. И все глаза вот такие квадратные, как бы выбрать это бабло. Сколько бабла, сколько пластиковых карточек, всяких пластиковых штучек и железных монеточек. Все, ездит, все шевелится, двигается. Это так впечатляет, так двигает. Это двигатель. Вот подарки, которые можно, призы можно, которые получить за эти монетки и всякие штучки. это всякие вот такие пластмассовые игрушки. И не пластмассовые, и всякие материал. Дешевые всякие игрушки. Китайские. И не китайские. И бог весь какие знать какие. И вот даже mp3-плееры есть такие, похожие на ай на, на какие-то китайские штучки. Ай до штучки. Музычка качает спортивные тачки. Вот такая вот спортивная тачка на этот раз. На батарейках. Американские горки Сладости Ну не вот эти двое, которые пошли А вот вот эти вот В общем прикольно, клевенько Интересненько Вот там даже еще, кстати, есть колесико И внушка Очень много всего сторон с разных Разных прям со всех А вон чувак даже с гарпуном стоит Акулик. И вон там он капитан На подводной лодке Ну нормально в борту просто приделали Вон вот что-то его накормил в сторону. Выравнивай, выравнивай. На другую давай, выравнивай. В общем, находясь здесь, попадаешь в какую-то атмосферу такую. А, игровую, что ли. Очень походит на атмосферу, на игровое такое что-то. Хочется играть. Ну да, правильно. Здесь ведь очень много игр. Абсолютно верно. Поэтому это склоняет как-то. Вызывает такие чувства, хочется во что-то поиграть. порыбачить если по вот. цело там есть мороженку можно покушать сейчас прохладно поэтому мороженка наверное, меняется а вот здесь можно пострелять с лука достаточно большое разнообразие во вот это сейчас их будет раскручиваться Опа, вот, это следующий парик. вот им сейчас там хорошо вообще отлично вот она поехала Вообще, видео может быть не настолько эффекта, но реально, что она крутится, блин, очень быстро. есть, такие, разные глазури, бананы всякие, яблочки, фруктики, виноградик. Кукуруза вот даже есть. Вот тоже продают весное что-то. Даже есть вот такая вот катапульта, туда можно сесть. И она запустит прямо в небо, запустит. -у -у -у -у -у -у -у. <реклама> вот, ну, ничего. Я решил взять кукурузу, мне кукуруза очень нравится. Вот немножко ее погуляю еще, чуть-чуть погуляю и направлюсь монтировать видео. До новых встреч! Счастливо! Пока! Und täglich die <lacht>